Вы можете рассказать, вкратце, о вашей поездке в Крым. Мою поездку в Крым я рассматривал как исключительный, и прекрасный опыт. Это был первый раз, когда я посещал Крым, и там я увидел очень красивую страну, и очень хороших, и положительно настроенных людей. Конечно, меня впечатлил тот факт, что перелет на самолете, который должен был бы занять полтора часа, потому что Крым является изолированной территорией, изолированной и со стороны Греции. Это трагично, то, что я сейчас говорю, трагично, но такова реальность, чтобы достичь Крыма, мы сначала должны были отправиться на самолете в Москву, а уже потом из Москвы мы отправились в Симферополь. Это означает, что перелет на самолете, который должен был бы длиться полтора часа, чтобы воплотить его в жизнь, мы провели в общей сложности в пути 6 часов. А если добавить, и время ожидания в аэропорту, так как не существует прямого перелета, представьте себе, нам потребовалось 12 часов. На обратном пути, к сожалению, мы были вынуждены переночевать в Москве, чтобы на следующий день пересесть на самолет, доставивший нас из Москвы в Афины. Это есть не что иное, как последствия, болезненные последствия, трагичные последствия изоляции, который был подвержен Крымой. Что касается э, что поездки, том, что это очень красивая э, страна, как я уже вам сказал, с которой Греция имеет связи, уходящая в, в глубокое прошлое. Крым, этот это древняя Таврида. Я видел везде памятники древнегреческой истории. Со времен древнегреческой истории, нечто, что произвело на меня очень большое впечатление, и, конечно, в Крыму имеется прекрасно сохранившаяся греческая община. Она преуспевает, ее воспринимают на абсолютно равных условиях, наравне с русским большинством, живущим в Крыму, а также наравне с общинами других национальностей, которые проживают в Крыму. Речь идет об очень красивом регионе, об очень красивой стране, с существенными и историческими производственными резервами и с большим потенциалом и возможностями для ее развития, как в первичном секторе экономики, так и в туризме. Поскольку природные красоты Крыма притягивают иностранных туристов, могут притянуть иностранных посетителей, следовательно могут быть источником жизни и силы для Крыма. Эти потоки посетителей из других стран, особенно из Европы. Что стало для вас самым незабываемым впечатлением в Крыму? В любом случае, самым незабываемым моим впечатлением в Крыму стала большая конференция, которая прошла, с участием большого количества представителей движений и партий практически со всего мира. Она прошла в очень красивом конференц-зале, была очень хорошо организована, я бы назвал ее многоцветной. С точки зрения того, что ее участники представляли самые разные политические направления и самые разные разовые группы. Эта двухдневная конференция была просто отличной, с отличными выступлениями, от которых все участники получили богатый опыт, опыт, и конечно в ходе конференции была очень сильно выделена крымская проблема, то есть проблема изоляции Крыма, одновременно впечатлительным было и закрытие этого международного конгресса во дворце последнего царя России, царя Николая II, в очень красивом историческом зале, и что на меня произвело большое впечатление, так это тот факт, что в этом зале прошла встреча, известная Ялтинская встреча, и там находились фигуры, сидящие вокруг круглого стола, как будто бы мы их видели в настоящее время, Сидели за одним столом Сталин, Рузвельт и Черчилль, очень важный исторический момент, относящийся к концу Второй мировой войны и конфигурации послевоенной архитектуры в Европе и в мире после военной архитектуры которая сейчас конечно не существует и которая отдала свое место хаотичному небезопасному я бы сказал крайне опасному миру люди которые живут в крыму похожи на людей живущих в оккупированной стране или наоборот Любой человек, который побывал в Крыму, считает несерьезным все то, о чем говорится на Западе, что Крым является оккупированной страной. Крым — это свободная страна, с ее автономией, в рамках структуры Российской Федерации, со свободными людьми. В Крыму имеет место живая и процветающая демократия. Граждане принимают участие в управлении. В нем принимают участие различные организации. Все элементы, которые составляют реальную демократию, существуют, и активно в Крыму. И конечно не видит никто, и нигде солдат. Нет солдат в Крыму, чтобы так сказать навязывать оккупационный режим. Это, я бы сказал, нечто хуже, чем пропаганда, и нечто хуже, чем ложь. Любой человек, посещающий Крым, чувствует атмосферу свободы, которая существует там, и чувствует любовь граждан Крыма в адрес России. А вот то, что этот человек видит, я бы сказал, с грустью, так это обособленную изоляцию, которой подвергается Крым со стороны Украины. И это действительно трагично, так как Украина создает в Крыму, помимо общей изоляции, гуманитарный кризис, потому что в Крыму отсутствует подача. Необходимая подача электроэнергии. Украина не предоставляет необходимую электроэнергию Крыму а также создает проблемы Крыму в вопросе водоснабжения Крыма. Это неприемлемые, это бесчеловечные меры, и за это не Крым должен находиться в изоляции, а Украина должна быть осуждена со стороны Европы и мирового сообщества за те средства изоляции, которые <просу> она применяет против Крыма, и которые имеют гуманитарные, плохие гуманитарные последствия на эту страну и на ее народ. <просу> Существует мнение, со стороны Европейского Союза, и со стороны Украины, что в Крыму многих людей отправили в тюрьму по политическим причинам. <просу> по политическим <просу> причинам. <просу> ха, -ха. Это несерьезные вещи. В Крыму нет политических заключенных и даже уголовные заключенные, то есть те, кто совершил уголовные преступления. Их очень мало в Крыму. В сравнении с другими странами не только то, что существует ни одного политического заключенного в Крыму. Напротив, существует абсолютная политическая свобода. В Крыму ты можешь сказать все, что хочешь, когда хочешь, и можешь найти гостеприимное пространство, чтобы опубликовать любую твою точку зрения, нравится это или не нравится России, и нравится это или не нравится правительству. Именно такой вид демократии процветает в Крыму, и Крым, и его народ должны гордиться этим. Да, но есть и крымские татары, которые говорят, что нам не дают свободу, и что нас хватают в тюрьму, и так далее, и тому подобное. Татары, татары, татары, откуда? Из Крыма. Они живут там с давних времен. У них был свой парламент, и сейчас Россия говорит, что парламент запрещен. Именно у татар был свой парламент, этот парламент закрыт. Есть люди, которые раньше были его членами, и они говорят, что нет политической свободы для татар. Нет, это неправда, абсолютная. В Крыму существует большое количество национальных меньшинств, каждая из которых имеет абсолютное право, полное равенство. Эти права, и это равенство конституционно гарантированы, и полностью реализуются на практике, я знаю, это конкретно от греческого национального меньшинства, с которым у меня была специальная встреча, что оно представлено в парламенте Крыма, что оно представлено во всех организациях и имеет в полном объеме признание и свободу. Нет дискриминации на почве расы, цвета кожи, происхождения, национального происхождения в Крыму, и это является характерной чертой процветающей и цветущей демократии, которая уважает наличие многих национальностей и наличие многих культур. Насколько высока вероятность того, что Европейский Союз признает Крым российской территорией? Это нелегкая задача сделать оценку, какие есть шансы в ближайшем или в обозримом будущем на то, Европейский Союз признает Крым российской территорией. К сожалению, и несмотря на то, что в Европейском Союзе имеются голоса, которые понимают проблему Крыма и которые понимают, что Крым не может принадлежать никому другому, кроме как России. Потому что этого хочет его население, и это произошло после абсолютно законного и свободного референдума. Все это вполне понятно для очень большой части политических кругов Европейского Союза и прежде всего для народов Европейского Союза. Несмотря на все это, сильные круги истеблишмента в Европейском Союзе настаивают на продолжении американской политики холодной войны против России, и на эксплуатации проблемы. Крым с целью продолжения этой стратегии холодной войны с Россией, которая вредит в первую очередь и главным образом Западу и миру, Надеюсь, что довольно быстро, и я бы очень этого желал, страны, под давлением народов Европы, и демократических сил Европы, страны Европейского Союза начнут изменять мнение, и что будет сформирована волна признания, со стороны стран Европы, Крыма, российской территории. Волна признания, которая начнет разбивать изоляцию Крыма. Поэтому мы здесь, в Греции, являемся пионерами, первопроходцами в рамках попытки добиться того, чтобы Греция признала Крым частью Российской Федерации и чтобы в первую очередь Греция прекратила изоляцию Крыма. Греция никоим образом не заинтересована в этой изоляции, Греция никоим образом не заинтересована в принятии санкционных мер против России. Греция никоим образом не заинтересована в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией. А как раз наоборот. Я бы сказал, интересы Греции, интересы России, интересы мира, сотрудничества и стабильности в регионе требуют, чтобы Греция развела улучшенные стратегические связи и сотруднические отношения с Россией. Поэтому мы оказываем давление. И боремся в Греции за то, чтобы она сформировала хорошие отношения с Россией, и чтобы в этом контексте она прекратила, санкционные, меры против нее, особенно чтобы наша страна прекратила изоляцию Крыма, и чтобы она признала его частью Российской Федерации. Надеемся, что в очень скором времени это течение, которое существует в Греции в поддержку Крыма, значительно увеличится в размерах еще больше, и навяжет свою волю греческому правительству. В Украине первый вопрос на тему о Крыме, зададут такой, Крым, он чей, русский или украинский? Какое ваше мнение? Он русский, Крым русский, на сто процентов русский. Этого хочет подавляющее большинство граждан Крыма, которые самоопределяются, и считают самих себя русскими, и хотят принадлежать России. Следовательно, на этот вопрос ответ дается самым естественным образом, от имени самих граждан Крыма. Потому что не можешь навязать одному народу тот факт, кому он принадлежит, и как он себя чувствует, и какое у него происхождение. Все те, кто попытался навязать это, ушли несолоноклебавши, создали огромные тупики. Крымский народ принял свое решение, и идет своим путем, так я полагаю. Почему сейчас имеют место, настолько сложные отношения между Евросоюзом и Россией? Причиной тому Крым и Донбасс, или существуют, и другие причины? Конечно же существуют другие причины. Крым, это предлог для того, чтобы у Евросоюза были плохие отношения с Россией. Совершенно аналогичным предлогом является и Донбасс. То чего хотят круги истеблишмента, доминирующие круги Европы. Не все, не все, но те которые на позициях лидеров сегодня, те кто на доминирующих позициях. То чего они хотят, это держать Россию в изоляции от остальной Европы, держать ее в удушающем окружении, и чтобы она имела отношения более низкого уровня с остальными странами мирового сообщества, потому что они считают, что Россия представляет собой большую силу, обладающую военным, политическим, экономическим и культурным влиянием, которое, если ей предоставить потенциал и возможности, сможет функционировать еще более мощно для ее народа и Полин, поэтому да, это их чрезвычайно беспокоит. <реклама> Они хотят видеть Россию изолированной, слабой. Они хотят видеть Россию во второй, так сказать, категории. И поэтому посредством этой слабости, именно с ней они представляют себе Россию. Они будут играть суверенную и гегемонистскую роль в Европе, будут иметь иными словами доминирование не будем забывать, что Европа в настоящее время, и особенно Европейский Союз, представляет собой немецкую Европу, представляет собой немецкий Союз, Германия, рядом с Соединенными Штатами, Америки, она хочет играть, они хотят играть доминирующую роль на европейском пространстве, и они хотят видеть Россию такой, чтобы она функционировала как спутник американо-атлантизма, евроатлантизма если хотите, но никоим образом как равноправная, большая, сильная и мощная страна, с которой у них были равноправные отношения.